Слушай, Ягами. Мое настоящее имя... <ты> Чёрт, я не запомнил. Постараемся на пару, Магна. Что за жесть? Лак, это точно ты? Не или притворяется? А, вот он.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 Яки, пора по пожаловать в дом, лапу давай разгоним, в нём храп и бетон, в унисон, трапа район не спит, но курит и не говори, дикого ты не буди. Впервые приглашает домой парня. У меня начинает болеть сердце. Вы не правы, отец. Будет больно, когда впервые раз... Кто из вас летом был в деревне? Я, и я, и я. Хорошо. А какие же новые звуки вы слышали в деревне? Му, бекля-кряп! Съебал страх, здорово! Быстро! Там наверняка силочей на валом. Подраться бы с ними. Чую, что лак там на бедокурит. Идите без него. To to believe... <gross> Не могу! Выключай! Эй, Чика, я Чика. Это что, сын маминой подруги? Слышь, пидор, водки на мне. Ой, он такой классный, у него такая лысая, но я не знаю, мне нужно быть дома через час уже, блин. Ну, Пожалуйста, не насилуй меня во сне. Лучше подкиньте интересных историй. А то я всего 3214 знаю. А, нормально, нормально, паскуда, тварь. Жалко, ты не попался ко мне в спортзал. Я бы тебя шелковым быстро сделал бы. Быстро бы тебе шелковым сделал, паскуда, тварь. Шутка. Это шучу. Бери! так рада, что это в порядке. И чага! Не держи это в себе! Просто бросайся ко мне в объятия! Два ДНА! Ужить в канаву! Она умерла! Погибла жуткой страшной смертью! Ее нет, нет, нет, как твоего пса! Моего песака, нет! Я переехал в отжима! Я к нему подхожу и говорю, знаешь, как разозлить любителей трапов? Нет. Идра ответ. <связь> ну а теперь ты хоть знаешь? <связь> да, пизда. <связь> <связь> You're driving me crazy One more time, I'm gonna celebrate Oh yeah, alright, don't stop the dancing I'm a victim of the Non-stop-cock-lock uh, uh, I'm getting sick of all the nine uh, stop uh, cock lock Yeah, we don't tear Is, oh. Everybody. Infinite, infinite power. Infinite, in infinite power. Infinite, in infinite power. Power, power. Как гром чьи to the... Я спрашиваю, ты кто? Ты долбоёб. Ладно, все, я пошел. В доме никого не осталось, кроме меня. Значит, пришло время для серьезных дел. Понеслась, мать Я к в сердце мой Бог навсегда, твоя любовь вечна! Ты на не тоже Oh um.